Ну, Чё сказать, вот месяц гона, вот начали раскрываться тасманка, черный и сизы, как всегда. Начали в отрыв идти. Сейчас спустились, видимость съемки. Черный молодец, по многу заряжает, стоит, ох, тянет, а! Раз по пять, по шесть стал бить. Сизы тот вообще. Это за месяц гона. Это не реклама, я сам удивляюсь. За месяц гона вот они. Вот эти трое молодых. Ух, Сизы как прёт, а? Как прошлогодний уже. Молодец. Я думаю, что через месяц я его выставлю на боегу. И черного тоже выставлю. Этот черный вообще стартанул хорошо. Вот этот набор высоты ужасно высокий. Если это взять за столб, то это будет большая по метражу тяга. Ну а так он пока вот в режиме частит и вот пепельная начала молодка вырывать смотрю сегодня у нее уже что-то там щелкает тоже но пока она в отрыв не идет над стаей еще одна вот да еще не долиняла сейчас не покажет тоже но вот это вот интересное будет идет такой Главное, неторопливо. Долиняла. Вот она. Сама начала отрываться. Ну вот. И каждый по отдельности ходит. А? Вот она пошла. Вот с ножками. Ух, как она! Молодец, красавица. Тут у ней струночка красивая. Ну а черный вообще гвозь программа будет идет и идет, ух, каскадом пошел, один раз за одним, еще раз, но ну. сиза тут вообще остается, молодец, вот она пошла, молодец, понемножку раза по два, но ну. Дает. Вот она, опа! Запатит. Тасманка-то вообще суперская. Ну, вот, вот так они должны отрываться после того, как перелиняет. Зачастили и начинают вверх. И все по одному, по отдельности летают. так вот приходится их закрывать потом, потому что сокол их по одному всех съест. Ну давайте, спускайтесь. Так, молодцы. Сизы там встают. Уш. Еще один. А это пипленная. Молодец, красавица. Смотри, что делает. Пошла. Ровный столб с греблем. Тасманка вот тоже. Ну, молодцы. Молодцы. Митражник неплохой. Сизы тот над толпой все время. Не знаю, кто будет голубь или голубка, но здоровски. С хорошими ногами. Это четверочка уже сегодня порадовала меня. Хорошо идет. Чудесно прям. Ну, садись. Ага. Вот он, вот он. Ног бросает еще Он боится. Уезжает тратата уже. Должны присутствовать у них в стиле тратата, тратата. Ножки стала урубать. Так, ладно. Где там те? Сизовый пер. Черный на игре. Тасманка. И племена вывалилась. Да, это воронье, не вовремя. Распугала. Ох, как они друг перед другом, а Васизова надо заметить. Любит летать. Май, юбь, ию, август, сентябрь, октябрь, октябрь. Все весят все вместе. Нормально. Тоже пасманка молодая начала загребать. Это сизый прошлогодний. Ну, молодец. Еще даст фору любому пока. Тоже еще блинки. Сиреневая. Вот это то по ступенечка поперла. Это черный. А сизов встает. Ух, как он прет.